Всем привет! В этом видео мы разберем, как переводить Drupal на русский язык или на любой другой язык, который вам нужен. Для этого в Drupal есть несколько модулей. Давайте зайдем в наши модули и найдем модули, связанные с языком. Они находятся в разделе «Многоязычность». И давайте включим все эти модули. Здесь мы можете увидеть четыре модуля – это Configuration Translation, Content Translation, Interface Translation и Language. Основной модуль это Language и Interface Translation. Language нам позволяет добавлять язык на сайт. Когда мы его включаем, то мы можем добавить язык. Interface Translation позволяет нам переводить строки с английского на русский или на любой другой язык. Content Translation нам позволяет а, иметь несколько материалов по одной и той же теме, но на разных языках, и при этом можно будет их переключать. И Configuration Translation позволяет нам переводить некоторые фразы, которые используются в админке Drupal либо в каких-то модулях. Давайте начнем с Language. Заходим в конфигурацию. В конфигурации у нас есть раздел «Регион и язык». Давайте сначала зайдем в языки. В языках у нас отображаются, какие у нас есть на данный момент языки. Вы можете добавить свой язык. Здесь довольно-таки большой выбор языков в Drupal. И также здесь показано, насколько наш Drupal сайт переведен. Ну, сейчас мы перейдем на 90%. Окей, давай вернемся дальше и пройдемся по настройкам региона языки. Ну, во-первых, нужно настроить региональные настройки. Выставить страну, первый день недели, у нас понедельник, часовой пояс сайта. так Здесь у нас все в принципе в порядке, кроме первого дня недели, который должен быть понедельником у нас. И давайте дальше зайдем форматы даты и времени. Здесь тоже нужно настроить дату и время. Как вы видите, здесь сначала идет месяц, потом день. Давайте поменяем это. Переставим местами день и месяц. День и месяц. Вы видите, теперь у нас будет вначале идти день, потом месяц. То же самое мы сделаем так и со средней датой. Поставим вначале день, потом месяц. Это позволит нам переводить не только слова, но и даты, время, чтобы они оказывались в понятном для нас виде. Ну, также можете понять и другие параметры. Резервный формат даты. В общем, вы можете переводить их, можете не переводить, потому что в основном при, применяются только вот три даты. Короткая, средняя и средняя на Drupal сайтах. Вы можете добавить свой кастомный формат пользовательский. Если захотите. Ну теперь давайте перейдем непосредственно к переводу вашего сайта. Во-первых, хочется сказать, что есть автоматический перевод. Если вы зайдете в отчеты, доступны обновления перевода, то на этой странице у вас будет показано, какие возможные переводы. Вы можете просто скачать с сайта Drupal.org и установить на ваш сайт. Для этого нужно просто запустить ручную проверку. И у вас будет показано, какие переводы можно обновить. Нажимаем «Обновить переводы». И переводы автоматически сами закачиваются и устанавливаются. Итак, вы видите, что у нас добавилось аж 647 переводов различных слов. Также старые переводы у нас обновляются, но новые. Если их не удалили с сайта Topalorg, то они не будут удалены. Не обращайте внимания на какие-то ошибки, которые выходят. Давайте сейчас посмотрим, сколько у нас уже переведено дополнительно к тому, что уже было переведено до этого. Зайдем в языки и увидим, что у нас переведено почти 2% дополнительно к тому, что уже было переведено. Если вы видите какую-то строчку не переведенную, например, вот эту, rules, вы просто копируете и заходите в перевод-перевод интерфейса. Заходим в перевод поиска интерфейса. Вставляем в поле строка «Содержит» необходимую вам строчку. И нажимаем «Фильтр». Вы видите, что у нас нет перевода на русский. Поэтому добавляем его. Пишем «Добавить пользовательский пользовательский, да, пользовательский URL существующему» существующему пути. Точка. Сохраняем перевод, заходим обратно в конфигурацию и увидите что наш перевод добавился. Это все вы можете сделать с любой строчкой, которая выведена через RuPaul, это, естественно, если это не контент. Если вы хотите перевести контент, Тогда вы должны будете включить модуль Content Translation. Content Translation он позволит приводить именно материалы на сайте. Но об этом будем говорить позже, когда будем делать мультиязычные сайты. Но пока, я думаю, нам достаточно того, что мы разобрались, как переводить функционал сайта, различные строчки на сайте и добавлять новые языки. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, делайте хороший сайт на Трупале.